На этом уроке хотелось бы рассказать про положение верующих и лицемеров судного дня. Мы знаем, длинный хадис есть, что когда человек умирает и попадает в могилу, какие положения там испытывает верующий и какие положения испытывает лицемер. И там уже лицемер получает наказание за то, что он не был убежден в то, с чем пришел пророк Мухаммад. Он находился вместе с мусульманами, этот лицемер или лицемерка, по-арабски это называется мунафик. И они находились вместе с мусульманами, они жили вместе с мусульманами, они занимались торговлей вместе с мусульманами, они женились они работали, они радовались, но однако это внешнее, однако внешнее, внутреннее у них сердца не были убеждены в истинности религии, ислам, в истинности пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма, и у них ненависть к исламу, ненависть к религии, ненависть к верующим, и это до сих пор есть, и это... Будет продолжаться до судного дня и вот судный день когда все люди будут воскрешены и будут собраны и все творения и джины и шаятыны будут собраны на одном месте и там будет суд там будет риса и настанет тот момент когда верующим будет дан свет и аллах спонатана говорит я ума минина вальму минат в этот день ты увидишь верующих из числа мужчин и верующих из числа женщин альму муминат их нур будет будет байна иди перед ними и справа то есть у каждого верующего по мере его дел или верующий по мере его поступков и дел, у каждого будет Нур. От него будет отходить Нур. Свет. У кого больше дел благих, хороших, чем больше его Нур. Когда они будут проходить над мостом Джаханнама, там будет полный мрак. Там будет полный мрак. Ничего не видать. Ни справа, ни слева, ни спереди, ни сзади. И только Нур... Будет дан верующим людям. Люди, верующие, будут идти вперед. Видеть дорогу впереди. Бо широкому льяву. И также ангелы их будут радовать. Сегодня вам радость. Джаннат. Сады. Таджри ментахтихал Под которыми текут реки. Халидина И там они будут находиться вечно. И это Великое преуспияние. это великое преуспеяние. Поэтому надо побольше делать благих поступков. И делать много дуа. Просить у Аллаха, чтобы дал нур. Но также нур будет дан Мунафихам. Смотрите. Мунафихам лицемерам тоже будет дан нур. Я у маяхулюль мунафикуна. И в этот день скажут мунафикой. Из числа мужчин. И из числа женщин. «Лиллязина аману» – тем, которые уверовали. «Ундоруна! Подождите! Подождите! Подождите нас! Нактабисмен Нурику мы от вашего нура зарядимся. «Мы тоже хотим зарядиться от вашего нура». «Кыля!» – им скажут. Скажут либо верующие, либо ангелы. «Ирджиу! Вараакум» – идите назад. «Вернитесь назад! Фальтамису нура». Там возьмите нур, там возьмите, возьмите нур. И они вернутся на то место, где был им дан нур. Действительно, у мунафиков был нур. На начальном этапе у них был нур. Но этот нур, он загорается и потухает, загорается и потухает. Очень слабый нур. И поэтому они будут говорить верующим, он урона, подождите, мы от вас еще возьмем, подзарядимся Нура! им скажут, вернитесь. И возьмите там, где вам был дан Нур. Они вернутся туда. И там они потеряют свой Нур. Как сказано, войяте в другом. Аллах Субханаватала Хадирахум. Они с ним хитрили. И Аллах Субханаватала также с ними будет хитрить. Как они хитрили. Как они показывали э, свою принадлежность к исламу. Аллах Субханаватала им даст Нур, но потом заберет. И больше им не даст этого Нура Фадурива Байнахум Бисур. И между ними будет установлена преграда. У этой преграды будет дверь. Батанухуфига Рахма. Внутренняя часть будет милость. Джаннат. То есть там люди, обладатели джанната. Между Раем и Джаганнамом будет огромная преграда. На внутренней стороне, где верующие, там будет Рахма. Милость, А внешняя сторона, там будет наказание. Внешняя сторона, которая обращена к Джаханнаму, там будет наказание, и где будут неверующие и Мунафихе. И тогда мунафи станут кричать, лицемеры станут обращаться, станут взывать к верующим и говорить: они будут. Взывать к ним и говорить, а разве мы не были с вами? Разве мы с вами не были? Разве мы с вами не э, веселились, не радовались, не намазы не читали? На арафате вместе с вами не были? Разве мы полсты не делали? На яртикафах с вами не находились? Разве, разве, разве, разве? Верующие скажут, алюбаля! Да, вы были! Вы были! Валяки накум! Однако вы... Первое. Фатантум анфусакум. Фатантум анфускум. Сами себя погрузили в фитну. Погрузили в фитну. В смуту. Фатантум анфусакум. уатарабастон, Уатарабастум. И выжидали. Выжидали. Не принимали истину. Полным сердцем. Как это надлежит. Как надлежит верующему человеку. Сердцем. Потом языком. И органами ватарабастум и вы еще сомневались а слово риба райб. сомневались вы еще в религии в истинности послания мухаммада в истинности ислама вы сомневались и вас обольстили надежды вас обольстили надежды которые вы в этой дуне питали, хотели, эта дуня вас обольстила. Хатаджа Амрулла, пока не пришла смерть, пока не пришел приказ Аллаха, смерть к вам не пришла. Вы скитались в обольщении. -гару". И также пятая вещь, вас обольстил шайтан. Обольстил вас шайтан. Вот это пять вещей, которые есть. У мунафигов, что они попали в фитну, потом они выжидают, ждут, не принимают истину. Во время Расуллах, они думали, что он умрет, и сахабы сгинут, и религия, ислам затухнет. И сейчас то же самое, не принимают истину. У артапту потом они еще сомневаются в истинности религии, также они питают какие-то надежды в этой дуне, и погружаются в этих мечтаниях и не принимают истину и не заходят в ислам искренне от амрулла рула до тех пор пока к ними придет смерть и также их еще обольщает шайтан еще их обольщает шайтан и вот в этот день судный день они лишатся этого нура они лишатся света и будут скитаться во мраке Прибегаем к Аллаху от этого и просим всем верующим, мусульманам и мусульманкам, как можно больше Нура, и чтобы мы все зашли в рай без расчета наказания, быстро прошли судный день и все его ужасы, и зашли все в рай. Барак Аллаху фикум, ва хайран хайраль джаза, субхана к Аллаху, бихамдик, ла анта, илейк.